Итак, уважаемые коллеги, начинаем после матча пресс-конференцию. Наставник футбольного клуба Акрон Евгений Игорьевич Калеш. Евгений Игорьевич, ваш комментарий по матчу? Тяжелый матч, но он и должен был быть таким, потому что это кубковая стадия. И перед матчем всегда 50 на 50, неважно из какой-то лиги. Даже клубы премьер-лиги не могут себя чувствовать в безопасности в этих матчах, что уже не раз случалось. Поэтому решающим, я думаю, явилось сегодня наше отношение к игре. Потому что мы скромно себя вели, готовы делать черновую работу. Много пахали, много бегали. И нашли свой момент, который как бы при Овке на тему реализовали. Вот. Я думаю, по итогам двух таймов наша победа не должна вызываться Наш проход не должен вызываться Коллеги, вопросы? Спасибо. Удачи. А -а -а -а. Спасибо.